и всем привет друзья с вами макс риск и сегодня я скажу как же победить горячую зону вот уже новая карта через 12 минут будет какое-то событие, а 12 часов и а 12 минут ё -моё. вот значит скажите как же это сделать ну, я вам рекомендую брать максом в деле он очень тачерный пенни э, конечно по том игре это покачал его прокачал его вот, роза подходит, Л Примо подходит, Тика, если, конечно, вы умеете. Барли. Тик. но они слабее, чем ЛПрима и Роза. Но я покажу вам супер тактику. Я на нити прокачался 20 рангом. Они уже все прокачаны. Давайте возьмем Эль Примо или жениту. М -м, кого же взять? Пятая сила. Шестая сила. Ну, чем больше силы, тем больше у нас соперников силе и нас друзей больше с э, наших друзей которые будут с нами напарниками играть у них тоже будет все повыше как и у нас да такие правила чем выше сила тем у вас будут напарники сильнее нажимаем и покажу топовую нычку с вас конечно лайк подписка на канал ну колокольчики, и комментарий а с вами макс риск Блин, а Шелли тут отдыхает. Значит, вы идете налево. Давай, иди налево, чувак. Блин, ты меня продал Блин, хотел рассказать ночку топовую, а он такой скотеняк. А вот, блин. Ждем. Все, Альпим, пока тебе. Удачи. Обороняйся. Все. Одного солдатика отпускаем на войну. А один солдатик вместе с вторым умирает. Капец, чувак, Шели. Тащи, давай, ты направо? Угу. все большое. Я налево. Я совсем справлюсь. Я слева борта, а вы справа Блин, твои ж магнитолу Он же тачерный Так, так, так, так, тихо, тихо, тихо Нажимаем, нажимаем, атакуем, атакуем Бам, получаем, Миша, Миша, тащи, тащи, тащи, Миша Опачки Давай, давай, Миша Блин, дело дрянь Блин, 5-10 Ё-моё, соперники Слишком сильные, давайте вот туда вот Блин, они хоть думают, как играть, а? Или вообще такие Не умные жалко все вот так прячемся и все окей они говорят а где же макс риск а где же он да где же он а где где где где где попался опа на Ё-моё! у какой хитрый альприма на минус альприма отлично он тоже -то понимает эту технику справа от вас баба -ба -ба бам, получай! Оп, оп оп оп не поймаешь не поймаешь арон от небес шелли добивай добивай я убью пчеловода есть 11 14 дефать давайте я за получу эту супер силу какую-то миша миша миша блин ну хоть одного ю тоже привет тебе 22 23 ну вы поняли уже нычку не только они такой сильные занятия, но мало подписчиков поэтому нет помощи я сам только э, умею искать ну что же делать а ⁇ -мо ⁇ проиграли. А, команда слабая. Шелли тормозюка. Тормозит у нас. Кольт вообще слабенький. Сейчас давайте вторую игру я вам покажу топовые Все, давайте без них. Без этих слабых игроков. Ссылочка на кону в описании. Ну все. Давайте еще. Я не хочу такую команду. Можно другую? Всем большое. телка ты моя любимая. Налево. А, направо. направо ё -мо! быть понимаете? Направо! А я двоих сразу! Опана, опана! Биби, ты хочешь слушаешь? Биби, спасать вас напарника Что ж ты делаешь? Бибин! Спасибо большое! чтобы выслушала! Ну а это была бы твоя ошибка. Товарищ был твой, умер. А ты знаешь, сколько товарищу лет? Он бы умер. ⁇ -мо, -мо. ⁇ Я на автомате бил. Вот и все. Это главная тактика. На автомате бить. Всех это этих... глупо, конечно. На. Миша, тащи. Опа, она. Опа, она. за так. Бам, получай. Уворачивайся, прячем за этой стенкой. опа она... Я уже умею управлять ею. А ты думаешь, я на автомате. Такой беспомощный. А, да сейчас. Молодцы, что в этом тащите. Ну да. Разделяемся по парам. Опа-на, опана. Миша, Миша, тащи, тащи, Миша, ты где? Миша, сюда. Налево, направо. Окружаем Макса. Макс Риск, пока тебе. Да, это мой персонаж. Похож на него. Очень сильно и похож. Опа-на, опана, опана. Получай. -мо, опа-на, убили кальта. Ну что, Би, справляйся с своим напарником. А я сам спрятался в нычку и всем. Они говорят, а где же этот Макс Риск? А где же он? Опа-на, опа на опа. на Получайте. Он говорит, что за баги? Да это не баги. Это нычка. Специальные разработчики так сделали, чтобы было бы все шикарно. Прячемся. Да, тут тоже можно. Наоборот, все. Так же самое. Ждем, ждем. И выигрываем эту игру. Ой, е-мое, получай. Хоть кольца вырубил. Вместе с пчеловодом. Живем, живем, Макс там уже жив, забрал одну точку. Кольта не подпускаем, не подпускаем кольта. Блин, убили кольта и умираем сами. Ну что? Вот так вот. А вы как думали, Мишу? И все. 45. Ну, максимально на у нас было 70, да, 70 сам максимальный пока мисс. Мы... И мы отыгрались два кубка, тоже неплохо. 522, значит. Альприма не победишь. Ну ладно, в следующей игре. Всем за просмотр, лайк, подписка на канал, комментарии, репост. Всем удачи, всем пока.